Стало ли сильнее Кавс, как он вообще изменил? изменится игра команды с учетом абсолютно нового состава, с учетом нового тренера, всем нам известного, Дэвида Блата, это пока тяжело сказать. У Кевина Лава нет опыта игры в плей-офф, он даже, может быть, отчасти поэтому взял себе нулевой номер. Это то количество матчей, которые он провел в плей-офф на данном этапе. Хотя при этом это один из топовых тяжелых форвардов лиги. Некоторые Специалисты считают его может быть даже самым сильным тяжелым форвардом, когда это, хотя это, наверное, немножко преувеличено все-таки. Но, тем не менее, Ирвинг, Лав, Леброн звучит довольно интригующе. И вообще, как будет выглядеть рядом с Леброном Карри Ирвинг, пока это очень большой вопрос. Человек, который привык владеть мячом, который привык, что он лидер команды и всегда принимает решения на какие-то важные моменты в игре в пользу владения карьерингом, теперь у него будет совершенно другая роль. Готов ли он к ней, готов ли он поступиться своим эго в пользу Леброна Джеймса, пока непонятно. куца скамейка и непонятно, сколько игр сможет провести стартовый, центровой Варижао, который, если в форме, если его ничего не беспокоит, то показывает и игру на уровне лучших центровых лиги, но это происходит 30-40 матчей за сезон. Способен ли он нам больше, способен ли он э, сражаться в плей-офф? Если на данный момент сравнивать их с главными командами Запада, э, с теми же самыми, там, Оклахомой, Сан-Антонио, с Клиперсом, то у, у тех команд намного более вариативность, намного более глубокие составы. И сражаться прямо сейчас с ними на равных очень сложно. Ну, есть еще дедлайн. Может быть, эта команда что-то еще придумает и каких-то, каких может быть, одного-двух ветеранов подпишет на минималку во время дедлайна. Но пока это не главный претендент.